Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Вас. И это новый выпуск проекта Хорр Анализ. В прошлом выпуске мы с вами разобрали страшную историю, основанную на реальных событиях, про одну музыкальную группу, судьба у которой сложилась крайне трагически. Сегодня же мы с вами разберем еще одно мистическое явление, которому дали название Дети с черными глазами. Что это? Мистика, какой-то вымысел или же правда, но не имеющая ничего общего с чем-то паранормальным. Сегодня мы разберемся в этой страшной истории, взвесим все факты и все-таки определим, правда это или же все-таки ложь. Думаю, не стоит больше разглагольствовать и перейдем сразу к изучению данной истории. Произошло это сравнительно недавно. Примерно 80-е 90-е годы 20 -го века. Начала поступать информация, якобы люди встречали детей. И, казалось бы, чего необычного. Дети, но по сведениям очевидцев, у них были полностью черные глаза. Встретившиеся с этими существами люди утверждают, что внешне они практически ничем не отличаются от обычных детей либо подростков. Возраст может варьироваться примерно от 6 до 16 лет, но имеются случаи, когда черноглазые ребята, по мнению очевидцев, где ли несколько старше. Кожа этих детей бледнее, чем обычно. Часто существа разговаривают с людьми абсолютно не детскими голосами, достаточно уверенно и холодно, что внушает людям нарастающую тревогу и неимоверный страх. Взяв данное феномен, можно узнать, что леденящий ужас нередко возникает у очевидцев еще до того, как они посмотрят в глаза странным ребятам и даже сохраняется еще какое-то время после такой встречи. Черноглазые, вероятно, гипнотизируют людей, дабы те путели их во внутрь автомобиля или дома. Но они никогда не входят сами без разрешения. Почти все случаи встреч с этими ребятами происходят в темное время суток. Что же это такое? Была куча версий, но к одной правдивой так и не пришли. Кто-то говорит, что это какие-то демоны, перерождающиеся в детей, точнее в образ детей. Кто-то говорит, что это какая-то мутация, то есть это мутанты. Хотя в Америке, именно в том месте, где были сфиксированы появления чего-то необычного, нет никаких мест, куда могла бы пойти, как бы так И даже были варианты, что это как бы беспризонники, которые были чем-то больны, но подобных болезней в не наблюдалось. Хотя одна похожая есть. Все же я попытаюсь сейчас разобраться, что же происходило в то время, что это было за такое явление и было ли это вообще. Нашли мы, конечно, место для съемки не самое удачное. Но для подобного контента только такие и нужны места. Самое интересное, в 2012 году был выпущен даже телевизионный проект, в котором описывались монстры Америки, и тема с черноглазыми детьми была также там затронута. И что самое интересное, в этом же году, в 2012 был выпущен фильм об этом феномене, фильм ужасов. В 2014 году был также выпущен материал, основанный на подобном явлении. Эта тема была, по всей видимости, очень востребована, что ее так хотели изучать. Давайте разберемся с логической точки зрения, что это было, и было ли это вообще. Когда я сказал о болезни, ты имел в виду болезнь Вилсона Коновалова. Это индук, при котором радужка человеческого глаза обретает черный цвет. Также есть некоторые заболевания, при которых глаз может быть практически полностью черным. Также есть такая гипотеза, что это были люди-криптиды. Ну, кто не знает, кто такие криптиды, объясню. Это формы жизни, существования которых возможно, но не доказано научно. И как мне кажется, это какая-то давняя раса людей, которая, возможно, в своем меньшинстве существовала, но на данный момент она стала ну, крайне немногочисленной. И поэтому этот факт не стоит отрицать, тем более вспомним людей-альбиносов, которых на данный момент осталось тоже очень и очень мало. Теория у нас для любителей мистики, и отсылает нас к средневековому европейскому фольклору. Ходили такие легенды, что якобы силы тьмы забирали свой мир младенцев и потом возвращали их, а точнее заменяли их так называемыми подменышами. Также подменышем могла быть кукла, какой-то предмет или же человек. Маленького роста. Ну а если же на это смотреть без всякой мистики, то здесь напрашивается совершенно простая теория, которая, как мне кажется, является чистой правдой данной ситуации. И эта теория сводится к тому, что это был простой розыгрыш. Да, мне кажется, что для вас это звучит, ну, крайне-крайне дико и очень тупо, но мне кажется, что в данной ситуации мистики на совершенно никакой не было. Все мы с вами прекрасно знаем, что дети любят разыгрывать. Даже в взрослых. Сверстиков понятно, но взрослых-то тоже. И кто вам сказал, что это не могли быть простые черные линзы? которые дети одевали, потому что к тому времени линзы уже производились. Если бы вы поздно вечером увидели бы ребенка, который посмотрел бы на вас, показал вам на свои полностью черные глаза, которые, собственно, были бы линзами, вы бы не стали разбираться, ребенок, который это вас озвучивает, или демон это, а я думаю, скорее бы ушли с того места. Так что я даю... 95%, что никакой мистики не было, и это был простой розыгрыш, который мне было никак капли сверхъестественного. Но 5% я все-таки оставлю на то, что это все-таки было что-то его. Но на всякий случай не открывайте еще на глазом детям двери.